Хотите посмотреть на моего миску. Ой, девочки, а кто этот симпатичный мальчик? О, а вот и моя машинка. А мне уже сидит перчинка. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Детки, просыпайтесь. Уже утро, пора собираться в детский сад. Вставай, давай быстрее! ты за своего мишку всегда носишь в рюкзаке! Ой, точно! Спасибо, Петинка! Пойду проверю! Ага! Я тебя нашел! Выходи оттуда! О, вот так! Ага, косолапенький! Думал, спрятишься от меня? Не выйдет!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 Это пройти. Ну проснись, что с тобой? А? Что такое? Ты чего толкаешься, пептинка? Ты что, уснул? Хватит пялиться. Некрасиво так. А что это за новая девочка? А, это. Так это с новенькая. Вчера к детский сад пришла. Цветочек называется. Цветочек. Ой, оху. эти мальчишки. Ой, девчонки. Наконец-то, уже еду! Что случилось, Сахалок? Нам нужно, чтобы ты выбрал, у кого из нас самое красивое платье. Ладно, Сахалок, но мне тоже нужна твоя помощь. Моя помощь? Ну говори. Чем тебе помочь? Ну вот, вы в святотеком подруги? Ну да. И очень холостые. Сахалок, а познакомь меня с ним, пожалуйста. Банки, ты что, влюбился? Да ты чего? Я? Да, мне очень понравилась эта девочка. Она просто красотка. Ну ладно, Панки. Хм, у меня за завтра день рождения. И я позову ее нам домой на толки. Вот спасибо, супер идея. Ну что, дети эти ваши платья? Давай выбирай. А вот и пилзинка. А вот и я, вот и я. Ну какая я красотка, правда? Как вам мой наряд? Ну, и вот так. Вот так. Ммм, страстная красота. Эти пятна, эти пятна! М -м -м. И, конечно же, наша неповторимая цветочек! Привет. Ну, как вам мое платьишко? Красивое, правда, оно такое блестящее! Как оно мне нравится! М -м -м -м. Ну, я пошла! Вот это девочка!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 И мальчики, смотрите, а у нас сегодня пополнение нашей гвардии маленьких сестричек. Ну что ж, поехали. Это третий сезон, вторая волна. Они мне очень нравятся. О, первый слой оторвался нормально. И вот наша первая подсказочка. Угу, это фотофиниш. Кажется, у меня уже было что-то такое. Посмотрим. Так. Наш второй слой Уже сразу за один раз открылся. Вот это да. А у нас здесь ярко-малиновый шарик. И наклеечка, что девочка меняет цвет. Ой, какая хорошенькая. И наш третий слой. Почти отлично открылся. Открываем наш яркий шарик. А здесь у нас куча пакетиков. Ну что ж, поехали. У нас здесь цепочка к шарику. Но это не самое интересное. А вот сейчас начинается интересное. И это... Ух ты, что это такое? Это у нас вот такая вот рука. И пальчик он показывает куда-то в сторону. Вот туда нужно идти. Вот туда. Да-да. Там обязательно стоит такая кнопочка, где написано подписаться на канал Toys ⁇ Dolls. Или поставить лайк. А здесь у нас хэштег один. Ух ты. Интересно, что это за девочка. Вы уже знаете, если да, пишите в комментариях, кто это. А мы пока откроем следующий пакетик. Итак. И это сумочка. Вау, вот это да. Смотрите, здесь вот такой мячик для регби в золотом цвете. И как будто он лежит в траве. А сама сумочка золотого цвета. Вау, вот это да. Гламурная у нас девчонка. Да, наверное, будет главарь у нашей банды. Или нет? Ведь у нас здесь очень горячие девочки! Ну что теперь давайте откроем саму куколку! Та-дам! Ой, вот это да! Какая красоточка! Смотрите, у нее даже золотая соска! Голубенькие, нет, бирюзовые трусики! У нее даже на трусиках вот тот самый хэштег и номер один. Наверное, он будет менять цвет водички. А прическа у нее такая хорошенькая. И синие глазки. А волосы у нее розовые. Очень хорошенькая девочка. Такая симпатюлька. Давайте посмотрим, как ее зовут. Что-то я ее... Вот она. Она у нас из клуба спортсменки. И зовут ее Мини-победительница. Вот это да, очень хорошенькая девочка. А вот ее старшая сестренка, она попадается в первой волне третьего сезона. Тоже хорошенькая. С этой группы у нас еще есть мини теннисистка. И так наши ряды спортсменов пополняются. Ого, какие вы здесь все красивые. У вас здесь то фасинвик проходит, что ли? Пости, мы себе такой фасинвик. Каждую неделю устраиваем! Вот это круто! А я точно так хочу! На следующий раз я с вами! Ладно, а что-то умею сделать! А я умею плавать! Хотите покажу? Конечно хотим! Смотрите как я плаваю! У -у -у -у. Ого! Вот эта девочка меняет цвет! Смотрите! У нее полностью меняет цвет волосы! Ее лицо наполовину меняет цвет! Эта девочка играет регби. Посмотрите, у нее даже окрас такой вот здесь. Видите, под глазиком такие линии. Я не знаю за какую команду она болеет или играет точнее. Но ее пол лица разрисована зеленым цветом. Смотрите. И ножки, как шортики, ну точно. Смотрите. И на трусиках нарисована хэштег 1 сиреневые трусики. И появляются зеленые шортики! А, какая у нас классная! И в теплую! Фу, волосы розовые! И в холодную! А, волосы коричневые или темно-бордовые! И шортики появились! Ха-ха, какая она классная! И в теплую! Какая красоточка! та дам Та-дам! Ну ладно, хватит водных процедур. Давай скорее к девочкам. Ну все, друзья, за мной уже пришли, мне пора домой.